Так и человек, если он живет в неправильной среде общение неправильное, он разрушает свою жизнь. Никто не заставляет человека близкие отношения иметь с родственником, который живет в невежестве. Он там пьет, там развратом занимается, издевается там и так далее. Никто не заставляет. Можно жить отдельно или с ним жить, но не сильно близко вступать в отношения, молиться за него, исправлять человека. Но не надо входить с ним в близкие отношения. Потому что этот человек ничего не может понять в этом состоянии. Когда человек находится в невежестве, в него знание не входит, Он не может услышать знания. Даже человек страсти, он, он занят самосто... ну, как бы он занят тем, что деньги зарабатывает. Ему тоже знание в него не войдет. В него может войти знание, если он пострадал. То ему плохо стало в жизни, он уже думает, что делать дальше. Может на лекцию сходить начинает менять свою жизнь тогда. А так ему ничего не интересно было. Потому что люди в невежестве, они считают людей обычных, которые деньги зарабатывают, они считают их дураками. Они Говорят, пускай работает железная пила, не для того меня мама родила. Они считают все, кто работает, это ну, люди как бы неразумные. Вот мы разумные, мы не работаем. А благости люди, которые к вере стремятся, это так вообще для них это это еще больше дураки. То есть они вообще какие-то повернутые мозгами. Они так считают эти уголовники. Вот. Люди в страсти тоже считают, что уголовники — это деграданты, а люди в благости — это сектанты. Люди в благости тоже как бы думают, это неправильная жизнь там, в страсти и в невежестве. Они все, вот эти три слоя, они разделены. И в зависимости от того, в какой слой человек попадает, так он живет. Если человек живет в страсти, то есть его цель, деньги, то тогда ему ну, запрещено развиваться духовно. В этом слое ему говорят, слушай, ну ты что, ну немножко выпивать можно, это уже как бы дебилизм вообще, как бы, ну ты посмотри на себя. Ты в компании, в нормальной находишься, нормальных людей, а ведешься ненормально. Они говорят, давай как бы, ну тоже мясо, ну хорошо, ты как бы хочешь. Ну, хочешь, допустим, меньше мяса, да? Ну, ешь меньше мяса, но если ты в компании, ну что, ну тебе горничик чуть-чуть налили там, ну что ты паришься? Давай как бы, не надо фанатизма вот этого, ну, уважай людей вокруг себя. Люди в невежестве говорят, а что ты к мужикам пришел, а как бы а бабы нету. У меня есть один знакомый, высокопоставленный человек. И как бы ему надо с ними решать со своими, ну, надо решать вопросы, связанные с управлением. И решать будем в бане. Он пришел в баню, он говорит, «А где баба твоя? Мы все с бабами. А твоя баба где? У тебя телка есть, нет? Он говорит, нет. Ну, а как ты тут собираешься? Мы все будем вот так, а ты вот так, что ли? Он говорит, ну а как вы хотите здесь, в бане, решать вопросы? Я пришел в баню. Ну, давай мы тебе сейчас вызовем телку. он говорит, а я не хочу изменять жене. Понимаете, то есть ситуация такая непростая. Ну и потом он вышел из этой ситуации. Они поняли, что у нее другая жизнь. но они, каждый из них выбрал, будут они с ним дальше сотрудничать или нет. Кто-то остался, кто-то нет. И слава Богу, все, кто не остались, они потом, и видно, что с ними не надо было ничего делать. Ну, то есть, понимаете, у человека всегда есть выбор в жизни, и влияние среды огромное. Когда человек переходит в благость, начинаются трудности. Почему? Потому что надо как-то объяснять людям, почему ты так живешь. Вот смотрите, это почему так, я сейчас вам объясню. Потому что разум человека, он всегда по-разному существует. Вот у людей, допустим, которые деградируют, у них разум деградирует. Деградация означает, это все движение разума. Все зависит от разума в нашей жизни. Вот разум деградирует, допустим, у человека. Все понимают это. И все говорят, нет, с этим не связываться. Смотри, он как живет, разум деградирует. Но самое удивительное заключается в том, что когда разум начинает деградировать, происходит то же самое, все пугаются. И это правильно, потому что опасно, что с человеком будет дальше, никто не знает. Вот его куда-то понесло, он начал меняться, а куда его принесет, не знает, потому что есть много примеров. Там всякие есть секты, которые там сжигают людей, там, ну, там бросают жен, там еще что-то так, всякие страшные истории рассказывают. Это все правда. Но опять же, откуда берутся эти истории? Потому что человек, он слепо верит. Он не, по, не получает знания, не по знанию развивается, а просто вот он просто поверил кому-то и пошел, потому что ему надоело так жить, как он жил. Понимаете? Нет знания. Если ты изучаешь, как правильно жить, ты никогда не попадешь в засаду. Ведь цель — это знание, а не течение какое-то духовное. Цель — самознание. Какое то течение выберешь, это уже твое дело, что тебе больше нравится. Но цель – знания. Научись жить правильно сначала, пойми, как правильно. Бросать жену неправильно. Деньги свои отдавать кому попало, там, он говорит, я духовный человек, давай мне свои, все свои деньги, я позабочусь о них. Это неправильно, запомнили? Квартиру свою отдавать там на духовные цели неправильно, запомнили? Если женщине говорят, я твой наставник и муж, тоже неправильно. <свят> наставник, когда он берет жен... ну, жену, допустим, он не женат, и она не женат, она получала от него наставление. Когда он становится мужем, он уже не наставник. У них равные отношения. Она тоже может ему наставление сказать свою в этот момент. <свят> Женилась, все, уже не наставник. Видите, это знание. Когда знание применяется, то можно разобраться во всем, что где не так. Ругать чужие веры неправильно. Но если в вере нет священного писания, нет старших, нет последовательности ученической, вот. если в вере нет святых, то это не настоящая вера. Если в вере нет Бога. Говорит, много богов есть или... Бог — это свет просто. Значит, это неправильная вера. Бог — это кто? Личность. Она по-разному описывается. Мы знаем эту личность, некоторые говорят, мы ее не знаем, некоторые говорят. Не важно. Важно то, что Бог — это личность. Если я — личность, а Бог — не личность, то получается, Бог хуже меня. Я себя осознаю, а он нет, бедный. Ему не повезло. Бог — это Бог. Он лучше себя осознает, чем мы. Итак, видите, когда человек начинает развиваться как личность, он проходит испытание серьезное. Испытание заключается в том, что люди, в основные вот в этом обществе, у них разум застывший. Они боятся в жизни что-либо менять. Этот застывший разум, он боится всего, что не так, как у всех. Он боится даже, вот квартира не так, как у всех обставлено, уже плохо. Надо так, как у всех. Ну, то есть, он боится как-то как менять застывший разум. Это называется жизнь страсти. Люди боятся всего, что не, у, не как у всех. Но когда человек развивается духовно, он меняет свое сознание, он меняет свой разум. Но менять надо так, чтобы люди не раздражать среду, в которой ты живешь. И вот это самое сложное. Все равно им будет не нравиться. Потому что ты меняешься, им не нравится. Но вот сделать так, чтобы они приняли тебя, вот самое сложное. В этом самое сложное. Но надо понять, почему не принимают. Вот есть вещи, которые меняют судьбу человека, и это всегда вызывает штыки. Ну, давайте приведу пример. Допустим, ты перестал есть яблоки. Вот, допустим, ты пришел на праздник, не ешь яблоки. Кто-то заметит? Нет. Хорошо. Ты перестал есть овощи. Кто-то заметит? Я не ем, допустим, кабачки. Ну, ради Бога. Может, не есть? Проблем. Теперь, я не ем мясо. Ты что? А почему? Веды описывают, что есть вещи, меняющие судьбу. Это принципиальный вопрос жизни человека. Ест он мясо или нет? Это принципиальный вопрос, меняющий корни судьбу. Или, допустим, человек пришел в компанию. Я не пью. Ты что? Это почему ты что? Ну, по чуть-чуть же можно? Я когда диссертацию защитял, защищал, и я как бы защитил ну, по, по своим лекциям, и когда было застолье после диссертации, там правило такое, я должен был накормить, ну, как бы, ну, это нормальное, хорошее правило, я должен просто поблагодарить людей за то, что они мне помогли защитить мою нау науку, то, что я делаю. И как бы, ну, мы как бы купили все как положено, и они меня спрашивают, а ты что, говорит, сам-то? не празднуешь победу. Я говорю, я праздную, я кушаю с вами, все праздно. Они говорят, ну ты, говорит, там диссертации, говорит, проводил статистику, что люди бросили совсем пить. Совсем. Говорит, Это совсем, действительно, вот они перестали совсем пить эти люди? Вообще не пьют, что ли? Я говорю, да, совсем не пьют. Не надо, они так счастливы. Они говорят, ну, Немножко-то можно. Доктора науки эти говорят, немножко-то можно, говорить совсем-то это уже как бы это попахивает уже как бы чем-то непонятным. Я говорю, ну, как бы существует мнение, что если немножко пить, значит пить. А если совсем не пить, значит уже нормально. Ну, то есть... Разницы нет, что тебя зарезали чуть-чуть, что зарезали побольше. Ну, то есть, есть принципиальные вещи. Когда человек пьет, он контактирует с веселящим духом. Тот входит в него, и кто такой веселящий дух? Это форма жизни такая. Она забирает у нас силу воли и дает нам счастье взамен. Как фильм такой был, горе зло в придачу». Тебе там солдату давали все время. горе зло в придачу». Ну, старый такой фильм. Он договор такой заключал. И вот это то же самое. То есть человек хочет счастья, допустим. А делать для счастья ничего не хочет. Ему говорят, да не надо что делать. Просто берешь, наливаешь, так оп, и счастье. Но что-то придется отдавать. А что ему не сказали? А отдавать придется свою волю. Потому что когда ты потом захочешь быть счастливым в следующий раз, но не нальешь, то счастливым ты стать не сможешь. Тебе придется наливать опять, чтобы быть счастливым. А без этого уже ты не будешь счастливым. Поэтому везде на праздниках, везде, где только надо быть счастливым, тебе придется наливать. Иначе счастье само по себе ты не получишь в жизни. Потому что его забрали. Таково условие игры. Человек не может сам себя делать счастливым, поэтому он становится наркоманом. Что он, ему хочется счастья, он пьет, хочется счастья, пьет или колется. И все, и дальше он идет под откос, потому что есть, говорит, а я культурно пьющий. Ну, допустим, культурно бьющий в морду, культурно занимающийся развратом. Чувствуете да такие связки как бы терминов? Я бьющий в морду, но культурно. Или развратом занимаюсь очень культурно. Граблю банки культурно. Вот, культурно пьющий то же самое. Потому что у человека есть хороший период, есть плохой. Когда хороший период, ты можешь культурно пьющим быть. Но когда начинается плохой период, это значит, что у тебя линия счастья очень сильно падает в жизни. Человеку плохо вот постоянно, он говорит, что такое, может сглазили меня. Люди ведь не знают, что бывают плохие периоды в жизни. Вот пошел минус, вот прямо реально во всем, там и рушится семья, и на работе плохо, и здоровье плохо становится. Человек, да Что такое, может меня сглазили вообще, что происходит. У кого сейчас такой, такая жизнь? Вот правильно вы поднимаете руку. У вас идет плохой период в жизни. Это самого рождения запланировано, понимаете, он уже кончается у вас. Ну, вот был год назад была жесть вообще полная вот ну то есть понимаете вот плохой период наступил человек думает учу такое вот а он не может сам понимаете он же выпивает он не может сам вот восстать там пробежаться там еще что-то там Ну восстать против этого вот страдания аскеза побеждает плохую жизнь если человеку плохо жить он может аскезой побеждать пост побеждает плохую жизнь Движение длительное побеждает, неподвижное стояние. Вот почему в церквях ночное обдение стоят люди, не двигаются стоя. Потому что это побеждает судьбу. Вот. А человек, который выпивает, он уже не может. Почему? Потому что так действует они этих духов. Они говорят, расслабься, что ты паришься. Выпей все. Но когда человек не пьет, это духов раздражает. И это раздражение, оно вызывает в сознании у человека также раздражение. Он говорит, давай выпивай вместе с нами, в нашей компании находишься, выпивай или уходи. Они говорят, что ты тут выпендриваешься. Видите, вот в этом, в этом вся трудность. Поэтому человек, который выходит из зоны страсти, этот выход сопряжен, сопряжен определенными трудностями серьезными. Человек как, как будто бы бросает вызов. Но на самом деле этот вызов, он очень незримый. Я просто приведу вам один пример, который мне раскрыл глаза. Я когда в Москве жил, часто приглашали на телевидение. И когда я прихожу на телевидение, всегда одна и та же картина, которая меня очень сильно смущала. Девушка подходит, говорит, чай, кофе, вино. Я говорю, кипяток. Она такая, оп. И сразу такая, пошла, типа, ну, козел какой-то пришел сниматься. И я никак не мог понять, неужели нет выхода никакого. И потом меня осенило. Если я сам считаю себя вот, изгоем в этом мире, то тогда и все остальные считают. Я заметил себе это. И когда я заметил, я сказал, кипяток. И она такая, кипяток, ага, такая пошла. Ну, то есть, я, оказывается, это от меня все шло. Вот когда человек сам протестует против этого мира, протест выражает против людей, тогда этот протест переходит к ним, и они реагируют на это. У меня был еще интересней случай. Один человек меня пригласил читать лекции в ресторан. А этот ресторан, ну, обычный ресторан, но там приходят необычные люди, более развитые. Ну, там курят, пьют все, ресторан. Я читал лекцию, да, о вреде курения и выпивания. Вот, в этом ресторане. Но тогда это было уже после этого случая, когда я понял вот этот вот код. Вот этот код, что я чужой в этом мире. Вот этот код, что я чужой, я все преодолел. И когда я с ними рядом сидел, они прям при мне выпивали, слушали лекцию, и они не чувствовали, что я их осуждаю. Потому что я их не осуждал, потому что я понял, что люди находятся на разных этапах развития все просто, и все. И не надо никуда никого за шею тянуть. Вот человек на таком этапе разводится, допустим, у муж или жена, он не, ну, не понимает вот этого, чем ты занимаешься. Не волнуйся, он все поймет. Это просто придет, когда нужно время. Растение, если ты его как бы тянешь, чтобы оно быстрее росло, оно просто вырвется с корнем, и все, и ты потеряешь этого человека. Поэтому все находятся на своем этапе, и все идут именно в эту сторону. Вот все идут именно в эту сторону, в ту сторону, что надо быть ближе к Богу, меньше спиртного, меньше мяса, более здоровый образ жизни, больше любить людей, больше прощать, больше заботиться, больше принимать, меньше гордости. Гордость уходит в результате знания. Одна девушка меня сейчас спрашивала, говорит, у меня много гордости. Замечательно, что поняла, но не надо на это реагировать. Нужно делать добрые дела, чем больше ты добрых дел делаешь, хорошо к людям относишься, тем меньше гордости. Гордость — это наказание. А наказание нельзя убрать, если тебе оно не нравится. Просто тебе не нравится, ничего. Нравится, не нравится, живимая красавица. Вот. Это тоже надо знать, понимать, как вот правильно жить в этом мире. Я не все делал неправильно, потому что меня никто не учил вообще. Я когда понял, что все живут неправильно, я увидел совсем по-другому этот мир. Я увидел, что все люди какие-то несчастные, замученные вокруг меня. И мне было где-то тогда около 20 лет. Я просто вот у меня поменялась картинка. Я смотрю и вижу, что мир другой, что надо всем желать счастья, всех любить, надо как вот правильно. Я понял, как правильно жить, у меня появилось знание сердце. Но все люди для меня стали чужими. Я смотрю на все чужие. И я начал противопоставлять себя этому миру и при этом вызывал смех просто у всех окружающих. Например, я как бы обливался ледяной водой, выходил в Самаре, жил, был студентом мединститута и выходил на улицу, ну, Босиком по снегу там ходил, делал зарядку, прямо перед домом, перед своим. В этом доме все сидели, смотрели, что ты дурак там. Вот, я обливал на себя несколько ведер длиной воды, когда после того, как я сделал зарядку. Ну, там было минус 10-15 температура. Тогда зимы были холоднее, чем сейчас там даже. Вот, и потом я шел, ну, как бы одевал один пиджачок, у меня был черненький пиджачок такой кожный. И я шел зимой в институт. Волосы не успевали высохнуть и они покрывались коркой льда. И я с этой коркой льда заходил в институт. Все знали, что за товарищ. Кто-то подсмеивался, кто-то как бы нормально относился. Ну, в общем, я так жил, но это был вызов. То есть я делал вызов людям, потому что я гордился собой, как бы я утверждался на этом, на всем. И так постепенно я понял, что мясо это вредная пища, я понял, мне самосознание пришло это, что нужно думать только о хороших вещах, нельзя смотреть эти все вот пошлые вещи, это меняет сознание, твою судьбу меняет. Это как вляпаться в испражнение лицом, смотреть этот фильм, вот этот весь Всю эту гадость, которую показывает нам. Все это до меня дошло. До меня дошло, я начал жить по-другому. Но при этом я презирал тех людей, которые живут не так. Я был одиноким человеком. У меня не было почти друзей. Ну, потом постепенно появились последователи. Они тоже стали такими же одинокими. Но потом, когда мы, мы решили поменять свою жизнь и поехали на ВАЗовскую трубазу, жить. И там люди приезжали поправить свое здоровье. Это у меня были знакомые с начальства, с Вазовского. и приезжали люди поправить свое здоровье. Они выписывали путевки. И тогда мы поняли, что людей надо любить, неважно какие они. Просто любить людей и заботиться о них. И с этого момента моя жизнь стала другой. Появилось много людей, которых я знаю, знакомых и так далее. Все начало меняться. У меня тогда не было еще веры своей какой-то конкретной, и я как-то, ну, как бы побаивался верующих людей. не понимал, почему они такие другие люди какие-то. Это был следующий этап в моей жизни, потом я тоже у меня появилась вера, и сначала первый этап была дикость, то есть опять новый виток. Я был, когда я ну, как бы стал верующим человеком, я начал считать всех людей верующих, которые как бы верят по-другому, грешниками и падшими людьми что они сбились с пути, я так думал. А вот это то, то, что я как бы иду, это единственный правильный путь. Все, я был убежден на 200% вообще в этом. Прошло где-то лет 5-6, и у меня начало меняться парадигма. То есть я понял, что это тоже бред. И с этого момента я начал читать лекции уже ездить. И я всегда, когда вот это было в 97 году, в 93 я нашел свою веру. В 97 я начал читать лекции ездить, по всей стране, вот. С этого момента я никогда не уводил людей из их веры. Самый первые своей лекции я уже точно знал, что это грех, что так нельзя мыслить. Ну, то есть, видите, человек развивается и лучше развиваться правильно, потому что если человек развивается неправильно, совершает много ошибок. Много моих знакомых, друзей побросали жен. Ну, то есть и столько сделали глупостей в своей жизни, работу, институт многие бросили, не доучились, просто из-за того, что они считали, что это неправильное образование. Нужно духовное образование, это материальное образование, а нужно только духовно образовываться. и Это называется фанатизм. Человек должен получать материальное образование, должен любить людей, в которых, внутри, ну, в, среди которых он живет. Он не должен с ними общаться на темы, которые разрушают его сознание. Допустим, близкий человек начал пошлять говорить, надо остановить этот разговор, вы не обязаны. И он вас еще больше будет уважать, чем до этого. Ну то есть среда, в которой человек живет, должна меняться, постепенно все начало вокруг меняться. Сейчас меня окружают только люди с правильным сознанием, они всех уважают, всех любят, они все верующие, многие из них не моей веры. У меня есть люди близкие, которые в другой вере находятся. Я их уважаю люблю так же, как тех, которые в моей вере. Мои родственники начали меняться. Дальние родственники начали меняться. Просто под влиянием судьбы. То есть ты молишься, они уже начинают меняться. У меня был такой совершенно уникальный случай в жизни. Я как бы так у меня сложилось, что вот по материнской линии у дяди дети они уехали рано в Израиль. И я с ним виделся только один раз в жизни. Мы друг друга забыли уже, практически не знаем. Моя двоюродная сестра, она начала слушать мои лекции сама. Когда начала смотреть видео... Она позвонила отцу, говорит, папа, что-то какой-то человек такой, я слушаю лекции, а он на нашего дедушку похож. Может, он наш родственник? Он говорит, так это твой брат? <смех> Взял мой телефон у мамы, ей дал, она мне звонит. Я, Алло, <смех> откуда у вас мой телефон? Она говорит, мне папа дал. Я говорю, у папы вашего, откуда мы? Вот, твоя мама дала. Моя мама? <смех> Я узнал, что это моя сестра. <смех> Такие бывают случаи интересные. Так меняется вся жизнь. Все меняется вокруг. Когда человек развивается духовно, вся жизнь меняется. Но это медленно происходит, не за один год. Но все меняются вокруг. Все вокруг меняются. Полностью. У меня был один родственник, который уже ушел из жизни, и он постоянно пил всю жизнь. Я молился за него, много молился. Но он не хотел бросать пить. У человека есть выбор, может не бросать. Хотя у него появилось уже чувство, что это плохо, но он все равно не хотел бросать. Я попросил Бога, чтобы он что-то сделал ему, хотя бы последние годы жизни. И Бог ему дал такую болезнь, которая ему не давала пить. Он пил и его рвало, такая болезнь. И он не мог ее вылечить, <свят> неизлечимая болезнь. Вот. В результате он отрезвел, не мог пить. И два года до ухода из жизни он не пил и начал раскаиваться, начал плакать за свою жизнь. Начал прислушиваться к тому знанию, который как бы, я даю. Ну, и он начал менять свою, себя как бы, в жизни. Ну, как бы, все равно уже он всю жизнь пропьянствовал, уже там сильно не поменяешь, он уже был в преклонном возрасте. И когда он ушел из жизни, то я начал сильно за него молиться. А я могу видеть, как бы, ну, куда, как человек идет из жизни, куда уходит. И он... Пришли слуги ада, взяли его и начали тащить в ад, за то, что он так жил. И знаете, что это происходит со многими? Люди не понимают, что дальше ну, ждет их жизнь. Я начал молиться за него и день, и ночь. И вот во время этой молитвы я почувствовал от этих слух а Када. Они мне сказали, если он сам не захочет менять свою жизнь, мы его тебе не отдадим, твоя молитва не сработает. Я тогда начал стучаться ему в сердце и кричать ему своей внутренней силой, поменяй свое представление о жизни. Заставь себя думать о том, что ты хочешь развиваться как личность, а не жить как раньше. И он в какой-то момент, он еще не дошел до ада, то есть не дотащили его. Это несколько дней происходит, когда в ад. Не сразу так, раз и попал в ад. Время на это требуется. И он понял и, ну, раскаялся в сердце и сказал себе, я не хочу так больше дальше жить. Потому что он уже видел все, что куда его тащит. он уже понял. Он испугался и раскаялся. И в этот момент они не смогли его дальше тащить. Вся процессия остановилась, и он продолжал, начал молиться за него, и он начал очищаться. То есть его уже должны были вверх отдать, то есть должен вверх был пойти уже. Но вдруг моя молитва перестала действовать потом, и ко мне пришло знание, что он все равно пойдет в ад, но там он не будет страдать. Ему там покажут просто, что должно было бы с ним произойти, если бы не было вот этой молитвы. Для того, чтобы он еще глубже понял перед следующей жизнью, чтобы у него в сердце глубоко-глубоко зашло знание, что так жить нельзя. И я уже не смог с этим ничего сделать, потому что было такое решение. Вы можете считать, что я такой... Вяло текущий шизофреник. Это ваш выбор, пожалуйста. Как говорят. Как говорят, как там пословица, да? Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий, да? Не последнего, без последствий. Ваш выбор – это ваша жизнь. Вы сами решите, как вы будете относиться к тому, что я вам сказал.